Что ты, мать твою, такое? Крылья для улучшения аэродинамики, солнечные батареи или щит для блокировки урона? Откровенно скажу, брата-братья, как-то хлипенько выглядит данная конструкция. Но на чистую воду мы ее выведем в любом случае. Кстати, не пропустите, в этом эпизоде вас ждут две сборки на АМАКС. Одна для сетевой игры, а другая для королевской битвы. Здарова, мужские мужчины! Возможно, я кому-то сохраню время и нервы, ибо, мягко говоря, это очень спорный обвес, от которого вроде как есть польза, а вроде бы нахрен он нужен. Предлагаю с двух ног нырнуть на тест-драйв данного обвеса, но перед этим хочу сказать, что One State — это поистине невероятная онлайн-игра с большим открытым миром, разработанная на собственном движке. Благодаря этому ты с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 GRD-11, вопреки ожиданиям, сможет защитить нас только от двух выстрелов. Но не спешите бежать его открывать, ибо эти выстрелы должны четко залетать в защитный экран. Я минут 10 под разными ракурсами крутил, вертел, хитбоксы данной штуки, чтобы хоть как-то какой-то профит дополнительный найти. Но в сухом остатке у нас получается вышесказанное. И знаете, это, с одной стороны, даже хорошо, ибо есть логика в этом обвесе, что он защищает только от прямых попаданий чисто по нему, они а не куда-то там хрен пойми. В этом плане разработчики молодцы. А вот другая сторона медали, на какой хрен он тогда нужен, если даже он полностью зону груди не сможет задефать, ну хотя бы верхушечку, тем более два выстрела только держит. Я даже так скажу, господа, за все время тестирования данного обвеса в рейтинге, мне его ни разу не разрушили, хотя он должен держать два попадания. Я на тесте в закрытой комнате узнал, что он может разрушаться. Вы прикиньте, как я охренел тогда. Мне кажется, будет от него толк только в том случае, если, допустим, мы будем играть за укрытиями и у нас будет видна только голова или грудь, которую он немножечко сможет защитить. Но лично мое мнение, дорогие брата-братья, что эта хрень только занимает полезный слот. Поэтому дружно на нее забиваем и начинаем говорить про адекватные модули на АМАКС. Начну с короля битвы История получилась случайная. На одном из стримов мне порекомендовало поиграть братишек с Амаксом, мол, он охрененно сбривает противников. Я недолго думаю, его собрал под себя и реалии королевской битвы, и что бы вы думали? После этого стрима Макс до сих пор у меня в комплекте находится. Вместо него, кстати, в дропе раньше у меня была штурмовая винтовка ЕМ2. Она и сейчас как бы в сборочке тоже хорошо накидывает, но вот Амакс мне показался более точным и убойным наоборот ближней средней дистанции. Сборка, к слову, несложная ибо в королевской битве всегда нужно соблюдать парочку принципов. Первый — это дистанция, поэтому сохраняем урон известной связкой модулей. Второй — это увелмак. Ну и третий — это комфорт. Мне, например, комфортно играть с коллиматором, хотя мушка неплохая у Амакса все-таки. Я не раз говорил, что с прицелами лучше трекинг и точность, особенно если это какая-то длинная дистанция. Поэтому попробуйте, брата, братья, и кайфоните. У меня это Майнган в дропе после ДЛК-33. Возвращаемся в сетевую игру. Естественно, новый обвес нам не пригодится, ибо он к нам залетел чисто так, для галочки. Есть достаточно много вариаций о Макса. Сейчас поймете, про что я говорю. Вот это моя сборка, с которой я предпочитаю играть в рейтинге. Она достаточно тяжелая, из-за обвеса особый длинный ствол МИП, который дистанцию контроль и кучность докидывает. И, как вы уже догадались, такой пресет больше для средних дистанций подойдет, хотя и на ближничке можно с ним разобраться. Если вы будете на префайере выходить Ну и, как говорится, вот сейчас найдите 10 отличий А эта уже комплектация меня радует на ближних расстояниях А именно метров так до 16 То есть здесь супер мобильность, супер подвижность, супер скорость прицеливания, супер стрейф и все в таком духе Буквально меняете один обвес и у вас получается, ну просто какая-то пуш-штурмовочка для выбивания противников с хардпоинта За коллиматор не докапывайтесь, господа Мне так удобнее, ибо глазки свои беречь уже все-таки Пора. Для вас с верой и правдой делаю контент уже более трех лет по мобильной колде. Если хотите сказать спасибо, можете просто подписаться на мой телеграм-канал. Я буду вас там всех рад видеть. Да и просто, чтобы мы не потерялись. Там, к слову, конкурс Надеюсь, 10 боевых пропусков у меня идет. Но ну, это так вам. Просто как-то, типа, небольшая мотивация. Но все равно подписывайтесь. Не хочу вас терять, господа. А еще, кстати, кайфово будете, если вы напишете, как давно на меня подписаны. Уж очень хочется посмотреть на новичков и олдичей. Во всяком случае, брата-братья, все только начинается. С вами был Агненский. Спасибо.